Добрый день, меня зовут Валерий Чигинцев, мне 54 года, я артист. Закончил Челябинскую государственную академию культуры и искусств, факультет театра и кино по специализации режиссура. Мои основные навыки, пожалуй, это конферанс, в силу того, что я являюсь ведущим деловых и развлекательных мероприятий, а также ведущим на радио. Недавно я снялся в короткометражном фильме Блеф, режиссер Артур Матвеев, продюсер Андрей Лисянский. Я сыграл роль Крупье, И после этой работы я еще больше понял, насколько я люблю кино. В обычной жизни... Я помогаю Можайскому приюту для бездомных животных. И даже на базе приюта организовал такой проект, который называется «Искусство Можайского приюта», в котором принимают участие люди самых разных творческих направлений. Также посещаю фитнес, занимаюсь плаванием, необыкновенно мобилен, потому как в любой момент могу приехать на кастинг или пробы. Так что до встречи на съемочных площадках. Пока.